Привет, ребятки! И у нас снова Angry Birds, и мы сейчас всех будем током-током бить. Свинки, сами того не подозревая, создали нового персонажа с супергероической силой, как у Флэша, он может биться молнией, а пока наш супергерой... Всех уничтожают молнии, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски на нашем канале. Обязательно пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть у нас на канале. А мы пока всех током бабахнем. Хуху, сколько очков мы набрали, Ну, чуть-чуть меньше, чем в предыдущий раз. Там чуть-чуть больше, больше меньше но неважно орел доволен нами круто результат на лицо смотри что смотри что не смотри сколько у нас тут поросяток поросяток много-много-много сейчас мы их всех всех всех побахаем током а боитесь ли вы электричество свиньи или нет судя по всему боитесь так, мы вас сейчас за яйца отразим. И уж Практически всех свинок уничтожили, и практически все, все постройки тоже уничтожили и использовали. Всего лишь три нужных героя. И даже не три, а два, ну, к сожалению, одна звезда. Ребят, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Всем пока-пока!